На новой спортивной площадке Елабужского института КФУ прошел первый турнир по мини-футболу среди школьников на Кубок директора института. На протяжении двух дней шла серьезная и длительная борьба среди футболистов 11 команд школ города. Сборные школы это всегда очень сильные команды. Не зря они сборные, потому что собираются из лучших ребят в школе. Конечно, кто-то был сильнее, кто-то был чуть, чуточку слабее. Результатное лицо очень порадовала команда школы номер 6. Сделала фурор как бы вот в этом турнире то, что стало серебряным призером. Хотел поблагодарить отдельно КФУ за хорошую организацию и за поддержку, за то, что они так хорошо поощряют учеников, как бы их мотивируют. Честью получить грамоты удостоились команды, занявшие призовые места. Ими стали команды школы номер 8, занявшие третье место. Второе место заняла школа номер 6. Первая – школа номер 10. Также были награждены отдельные игроки. Звание лучшего вратаря получил Данил Юртаев из шестой школы. Лучшим защитником стал Алмаз Шишкин, ученик шестой школы. В номинации «Лучший игрок» победил Максим Минеев из десятой школы. Адель Шмилова, Каиля Юрикова, Ильшат Ахмадеев, Универньюз.